Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, практикующий астролог Бадзи, профессиональный психолог, автор обучающих программ в Школе Астрологии. И сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему про детских дней. Те, кто изучает китайскую метафизику например бадзи знают что существуют символические звезды с одной стороны это отдельный инструмент в бадзи а с другой может давать дополнительную информацию для анализа карты бадзи указывать на характер человека в определенной сфере жизни о его линии поведения в тот или в какой-то другой момент мы неоднократно говорили, что символические звезды делятся на группы в зависимости от тематики, сферы жизни, например, про отношения, про брак, про бизнес. Символические звезд множество. Считается, что если их собрать по всем школам, то их будет более 300. Ну, скажем так, нам известных. И все они делятся на так называемых духов и демонов. То есть на благоприятные, которые несут своему владельцу что-то хорошее, что делает его более успешным. И неблагоприятные, которые создают человеку какие-то проблемы, несут какие-то препятствия. Понятно, что все мы хотим видеть в своих картах бадзы именно духов, благоприятные символические звезды. В Древнем Китае символические звезды именно поэтому делили на духов удачи и демонов неудачи. Как вы понимаете, это тысячелетние наблюдения китайских метафизиков за определенными энергиями, влияющие на жизнь человека. Особое место в разнообразии символических звезд занимают детские демоны, которые относятся именно к маленьким детям до определенного возраста. Детских демонов более 30 Зная их и умея находить в карте рождения ребенка, родители могут более внимательно отнестись к каким-то определенным моментам в его жизни. То есть заботливые родители будут еще более внимательны к своим детям. Само название «демон неудачи» для ребенка говорит, что может быть какая-то ситуация в жизни, когда малыш способен что-то сделать, что может отразиться на его здоровье а возможно даже его и жизни как вы понимаете за тысячи лет практика выживания человечества ну и в том числе китайской нации конечно собрали большой опыт в том числе и негативных негативных происшествий где дети выживали очень с трудом ну в общем как и во всем мире Понятно, что сейчас дети у нас э, все-таки все живут, и медицина на современном уровне вытаскивает буквально э, любого ребенка, но все равно родителям, бабушкам, дедушкам, дедушкам, просто родственникам, заботливым хочется знать наперед, что же может быть с их чатом. Для того, чтобы рассказать о некоторых детских демонах, мы должны знать, что карта Бадзи любого человека, и ребенка, естественно, в том числе, имеет определенное строение. Она состоит из года рождения, месяца, дня и часа. Каждый столб также имеет свои возрастные, свои возрастные параметры. Так, столб года – это возраст от рождения и примерно до 18 лет. Хотя некоторые школы считают, например, что это может быть и даже 20, даже 25 лет. Когда человек... В возрасте э, переходит в следующий возраст э, там, от 18 до 20 лет и до 30 а иногда и до 40 примерно то действует энергии месяца а, а вот энергии дня начинают действовать в районе от 35 38 некоторые исследователи говорят от 40 до 50 а иногда 55 или 60 лет все зависит от школы, от их подхода. Но ну, здесь не, не настолько принципиальный в данном случае момент. От скольки действует какой возраст. час у нас действует от 50 и далее. Сколько нам нужно обратить именно на год. То есть год это как раз то время, в котором и оказывается каждый ребенок во время рождения, после того как родился вернее. Таким образом мы понимаем, что для детей важен именно годовой стоп-карты. Как только человек рождается, то энергии годового столпа подключается, и здесь очень важно, чтобы элемент личности в годовом столпе, а значит, в детстве имел высокую фазу ци. Обычно мы с вами смотрим элемент личности, это тот элемент, который стоит в дне, а фаза ци у вас будет здесь одна фаза и вторая. Вот мы смотрим обычно. По второй фазе ЦИ. То есть нам важно, чтобы она была высокая. Высокие фазы c 1, 2, 3, 4, 5, 6 тоже подойдет. Остальные будут средние, ну а самые низкие это 8, 9, 10. И понятно, что э, это недостаток, определенный недостаток энергии, которые э, э, и так, да, плюс, еще если есть детские демоны, то, в общем-то, все может еще только больше усугубиться в плане здоровья и риска для жизни, вот, для жизни ребенка. Следующий момент, который мы должны учесть, это то, что действуют детские демоны только те, что находятся в карте. И только до прихода первого личного десятилетнего столпа. Мы еще их называем столпы удачи. Как только приходит первый столб удачи, детские демоны перестают действовать. Дальше человек живет уже как бы по взрослой карте. До прихода первого периода удачи карта работает по своим законам. Мы чуть подробнее про это с вами поговорим на курсе по символическим звездам. Но все дело в том, что первый десятилетний период удачи приходит каждому человеку в разном возрасте. У кого-то он подключается сразу, в первый год жизни, у кого-то с трех лет, у кого-то с девяти лет. А это значит, что действие детских демонов по продолжительности будет соответственно у разных людей разным. На курсе мы будем разбирать с вами много звезд детских демонов, многие из них имеют просто устрашающие названия, но это скорее, чтобы не напугать, а скорее все-таки привлечь внимание родителей к жизни и здоровью ребенка, проявить бдительность в каких-то определенных областях жизни ребенка. В данном примере мы видим, что ребенок родился в 2018 году, а его первый период удачи придет только в пять лет в 2023 значит если в его карте есть наличие детских демонов то их энергия будет активна в течение первых пяти лет теперь давайте поговорим о самых на мой взгляд распространенных детских демонов бадзи детские демоны могут э, определяться по-разному либо от элемента личности который стоит верхний элемент в дне в столпе дня могут от земной ветви месяца в карте рождения существует такой м -м, детский демон который называется ша ожогов или по-другому еще называется наказание кипятка это не только возможность обжечь обжечься от горячего кипятка но и вообще чего-то горячего многие мамочки сейчас модно привлекать детей ко всяким взрослым хобби например позаниматься кулинарией и э, вот так конкретно такому ребенку может быть вот как раз э, всеми этими кулинарными действиями нужно будет заниматься после какого-то определенного времени да, когда у него наступит первый столб на удачи то есть Здесь нужно еще даже больше обратить внимание, убирать горячие кастрюли, чайники, проверять заранее воду в кране перед тем, как малыш сунет свои ручки или перед тем, как его купать. Ну естественно быть очень внимательны в бане. Шаг ожогов определяется от земной ветви дня. Демон будет, земная, демоном будет другая земная ветвь в карте. На примере мы видим, что ребенок с дневной, э, с дневной земной ветвью лошади в году имеет ша ожогов тоже лошадь. Мы помним, что год это уже то, что отвечает за детский возраст. Плюс элемент в годовом столпе тоже имеет низкую фазу ци. Поэтому до прихода первого столпа удачи, периода удачи, этот коварный демон может сильно повлиять в какой-то определенный момент на определенного человека, малыша. Тем более, что ша ожогов здесь будет выражено у нас в элементе самовыражения, то есть в действиях, в действиях ребенка. Следующий детский демон Быстрые ноги тоже достаточно часто встречается в картах. Родители очень любят, опять же, приобщать детей еще и к спорту, в том числе и к всевозможному взрослому и модному. Многие уже с ранних лет начинают детей ставить, например, на сноуборды, обучать горным лыжам. Любители скалолазания тоже старается привлечь ну, и привлечь детей пораньше привить любовь побыстрее это конечно все замечательно но надо быть внимательным надо посмотреть нет ли у ребенка в карте вот такой звезды э демона быстрые ноги потому что она приносит ребенку травмы падения, сильные ушибы э что иногда может серьезно сказаться на здоровье малыша надо быть очень бдительной когда малыш Катается зимой даже просто с какой-нибудь горки. Демон быстрые ноги определяется от элемента личности. Земная ветвь в, кар, в карте, это вот вы видите, элемент личности, это в дне. То есть мы смотрим теперь по таблице, и мы видим, что демон определяется либо через обезьяну, либо через петуха. И обезьяны и петух есть у нас в карте. Но э, обезьяна у нас еще вдобавок и погоду, да, то есть очень актуальный демон. И, конечно, нужно э, больше обращать внимание, обязательно нужно обратить внимание на этого демона. Демон глубокие воды или другое еще название демона, демон утопления. Еще, еще хуже название, понятно, что это связь с водой, с купанием, нахождением воды. Если у ребенка есть такой демон, то надо быть родителем, конечно, особенно внимательным на отдыхе, у воды, при плавании, при играх в бассейне, при каких-то походах на лодках и так далее. До включения первого столпа удачи. Демон может быть очень коварным, связан с жизнью ребенка. Этот демон может давать даже такие ситуации, когда на глазах у ребенка может кто-то утонуть там, из близких или не из близких. Но это тоже очень сильно повлияет на ребенка и принесет ему вот травму на всю, на всю его жизнь. Этот демон глубокой воды мы находим от месяца, в примере месяц свиньи, то есть мы смотрим по таблице свинья, и если в карте у нас еще есть и бык, здесь у нас бык находится в часе, но все равно он в карте есть. То есть, если родители будут знать различные тревожные сигналы в карте, то они смогут более ответственно отнестись к различным видам отдыха на воде. Так что, дорогие друзья, мы с вами побольше поговорим про детских демонов уже на нашем курсе «Символические звезды». А я желаю, чтобы все дети были счастливы на свете, и их мамы, и все их родственники.